У меня расширение вен, пять ставных зубов. Какое это имеет значение, сказала она. И сразу, непонятно даже, кто тут был первым, они обнялись. Сперва он ничего не чувствовал, только думал, этого не может быть. Его лицо касалось густых темных волос. И да, наяву, она подняла к нему лицо, и он целовал ее мягкие красные губы. Она сцепила руки у него на затылке, она назвала его милым, дорогим, любимым.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 «Слушай, чем больше у тебя было мужчин, тем больше я тебя люблю. Ты понимаешь?» «Да, отлично. Я ненавижу эту чистоту. Ненавижу это благонравие. Хочу, чтобы добродетелей вообще не было на свете. Я хочу, чтобы все были испорчены до мозга костей». «Ну тогда я тебе подхожу, милый. Я испорчена до мозга костей. Ты любишь этим заниматься?» «Не со мной, я спрашиваю. Вообще. Обожаю». Это он и хотел услышать больше всего.